Майская Песня Кипучая, могучая, никем не победимая. Василий Лебедев Кумач. Москва майская. Мое солнце блеск наводит. Молодеют города, по лугам. И рощам бродит Тысячи ручьев вода. Птицы новые щебечут, время ускоряет бег и спешит ему навстречу с новой песней человек. Он так умен, он так силен, что хочет. Лет до старости И чтоб все мог Почти что мог Без горя и без старости Эта песня Ветром с поля Все сильнее Фортку бьет И вчерашняя Неволя Шпингалета Поворот Если даже День осенний, человек легко поет, Значит, свет пронзая тени, Как весна к нему придет. Возвращаются из школы Плесуны и певуны. Много есть забот веселых, Много солнца у страны. Шторы парусом колышет И распахнуто окно, Чтобы видеть, чтобы слышать. Человеку все дано. Он так умён, он так силен, что хочет лет до старости то всего почти что, бог, без горя и без старости. День проходит птицей райской, вечер лег на облака, и короткой ночью майской соберет ручи река, соберет косою длинной под мосты. Направит бег там искусственной латиной, Будь присек ей человек. Он так умен, он так силен, Что хочет лет до старости И чтоб волн, почти что волн, Без горя и без старости.